Итак, вопрос первый. Структура сметных данных в комплексе А0. Согласно МДС-35, последовательность расчета стоимости объекта строительства подчиняется принципу от частного к общему, а именно от мелких к более крупным элементам строительства. Это вид работ или конструктивный элемент, далее идет объект строительства и, наконец, строительство в целом. Для определения сметной стоимости перечисленных элементов разрабатывается комплект сметной документации. В его состав входят локальные сметы, объектные сметы и, наконец, сводный сметный расчет. Именно по принципу от частного к общему в комплексе А0 и выполняется разработка сметной документации и расчет стоимости. Давайте в этом убедимся. Посмотрите, весь комплект сметных документов в главном окне системы отображен в виде структуры. На нижнем уровне структуры находятся локальные сметы. Несколько локальных смет входят в состав объектной сметы а несколько объектных смет объединяется в состав проекта, то есть в стройку. С правой стороны главного окна системы отображается более подробная информация по каждому из документов. Начнем с нижнего уровня – локальной сметы. В заголовке локальной сметы отображаются регистрационные данные и стоимостные показатели этой локальной сметы. Если перейти на следующий уровень структуры, объектную смету, то у нее свой заголовок, регистрационные данные и стоимостные показатели. А вот во вкладке состав объектной сметы показано, как сформировались стоимостные показатели этого объекта. Строками объектной сметы являются локальные сметы, стоимостные показатели Локальных смет суммируются и мы видим суммарные показатели для объектной сметы. Стоимостные показатели, представленные в этом окне, отображаются в заголовке объектной сметы. Перейдем на главный узел структуры – проект. Точно так же, с правой стороны во вкладке «Заголовок» отображаются регистрационные данные и стоимостные показатели, а во вкладке «Состав» Строки этого проекта, то есть объектные сметы. Каждая объектная смета имеет свои стоимостные показатели. Сумма строк объектной сметы это стоимость проекта, которая отображается также и в заголовке проекта. Таким образом получается, что само расположение сметных документов в А0 полностью согласуется с правилами составления сметной документации. Ну а самое главное, это расчет стоимостных показателей на соответствующих уровнях структуры проекта выполняется практически автоматически. Это одно из основных свойств системы.